Друзья, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня по плану фритата. Я вкратце расскажу. Фритата это итальянский омлет, который чаще всего делается с пармезаном или какими-нибудь там мясными штуками. В итальянской гастрономии огромное количество мясных изделий. Но сегодня я обойдусь без мяса, но можете взять любую там сосиску или же бекон. Сегодня я буду использовать овощи и сыр. Так что не будем терять времени, начинаем. Смотрите, что нам понадобится. У меня тут порядка 8 средних яиц, 350 граммов отварного картофеля, 1 болгарский перец, 1 средняя луковица, порядка 200-250 граммов спаржи, Тут у меня козий сыр 200 граммов. Немного пармезана, порядка 30 граммов. И немного петрушки или любую зелень, которая вам нравится. Значит, перчик болгарский. Порежем пополам, а затем соломкой. Можете запечь, будет еще вкуснее. Но если нету времени, как у меня, так тоже сойдет. Сразу же раскаляем сковороду. И добавляем чуть-чуть топленого масла, примерно 1 столовую ложку. Если нет топленого масла, все очень просто, можно заменить на сливочное. Кстати, рецепт топленого масла будет в описании, переходите, готовится очень легко. Можете масло не добавлять, взять бекон, порядка 150-200 граммов. Бекон расплавится, уменьшится в объеме и на беконном масле жарьте перец. Но если на сливочном жарите, добавьте немного растительного масла, потому что чтобы просто масло не горело все масло растопилось и сюда же болгарский перчик обжариваем обжариваем пару минут на среднем огне пока перец не станет мягким а тем временем порежем лук соломкой порезали лук, добавляем к перцу и обжариваем на среднем огне порядка 10 минут. Все хорошенько перемешиваем. Все, чуточку соли, выкручиваем. Далее у меня тут картофель отварной, порежем пополам. Затем мелко порубим петрушку и добавим картофель. Убираем стебли. Пополам. чуть Чуточку посолим. Добавим немного оливкового масла. И хорошенько перемещаем руками. Вот так. Потом берем спаржу Спаржи нет, можно все очень просто заменить на любой зеленый овощ К примеру, на брокколи или на стручковую фасоль Очищаем от кожуры Закидываем в кипящей воде и варим до готовности Примерно 3-4 минуты Воду обязательно подсолим чуть-чуть и закидываем нашу спажу. Затем, как спажа будет готова, порежем ее на небольшие колечки. Вот так. Головки спажи оставляем в конце украсим наше блюдо. Добавляем картофель и спажу. Все хорошенько перемещаем и обжариваем на среднем огне порядка 5 минут друзья мои посмотрите просто какая прелесть у нас происходит на сковороде вот теперь берем тазик и разбиваем сюда яйца сейчас и перчим и хорошенько перемешиваем Друзья мои, вот эту сбитую массу выливаем в сковороду. Пусть она пока стоит, прогревается чуть-чуть на среднем огне. Как все схватилось, выключаем огонь, а тем временем порежем на куски кози сыр. Порежем козий сыр на вот такие медальоны. Вот так. Теперь добавляем наш козий сыр, сверху украшаем оставшейся спаржей, Подсыпим немного красного дробленого перца, прям чуточку, много не нужно, и конечно же пармезан. Итальянская кухня без пармезана никуда, но если вдруг у вас нету Кодила сыра и пармезана все очень легко можно заменить на моцареллу или же на сулугуни. Тоже будет очень вкусно. Подсыпем чуть-чуть сверху. Далее мы отправляем этот прекрасный омлет в духовку. Можно, конечно, не мучиться накрыть крышкой, но мне привычнее духовка. Градус у меня стоит здесь 160. Нам нужно, чтобы я аккуратно стабилизировалось яйца. Думаю, 160 градусов 15 минут будет достаточно. Друзья мои, прошло 15 минут. Посмотрите, какая шикарная фритота у нас получилась. Теперь украсим базиликом или что-нибудь, что у вас есть дома. Можно даже томатами. Главное, чтобы было вкусно и красиво. Друзья мои, порежем, попробуем и посмотрим, что у нас получилось. Друзья мои, видите, ничего не пригорело. Перекладываю на тарелку. Смотрите, просто какая прелесть. Ой-ой-ой-ой. Друзья мои, это нереально вкусно, честное слово. У меня ничего не пригорело к сковороде, к чему я очень рад. Надеюсь, что и у вас получится приготовить эту божественную фритату.